Спартакиад Тверского вагоностроительного завода набирает ход. В этом году традиционное спортивное мероприятие, которое проводится при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России, посвящено сразу двум юбилейным датам – 125-летию завода и 60-летию спортклуба «Планета». На днях разыгран второй комплект медалей. Завершился турнир по мини-футболу на снегу. Каким он в этом году получился? Как всегда, очень интересным. Важным для нас всех, ну и до последней минуты напряженным и захватывающим. На мой взгляд, все прошло очень-очень хорошо. Спасибо всем спортсменам, что приняли участие в данном турнире. Больше месяца на заснеженном газоне стадиона «Планета» соперничество за лидерство вели 10 футбольных команд, цехов, подразделений и структур Тверского вагоностроительного завода и предприятий «Партнеров». По итогам групповых и полуфинальных матчей в финал за первое место вышли команда рамно-кузовного цеха и впервые команда дирекции завода. Естественно, фаворитом изначально считалась дружина РКЦ – многократный чемпион заводских соревнований по мини-футболу и футболу. У нас каждый год только на победу чем секрет вашу победу то что вы выигрываете не уступаете никому ну многие участвуют и на области и в городских соревнованиях и на любительском уровне играют все постоянно в играх из-за этого как бы все держатся автосы здоровый образ жизни. Команду дирекции ТВЗ можно назвать главным открытием нынешнего турнира. Созданная сравнительно недавно в таком составе, дружина по ходу соревнования одержала ряд красивых побед. В полуфинале директора обыграли футболистов вагона сборочного цеха номер два. При этом в составе команды, в соответствии с названием, действительно играют в основном руководители завода. «Мы, опять же, здесь отдыхаем в первую очередь от работы, но, опять же, мы находимся своим коллективом, и этот коллектив очень сильно сплачивает и помогает на месте потом в будущем хорошо трудиться». Матч за первое место получился достойным финала. Упорный, динамичный, зрелищный и эмоциональный. Как и ожидалось, команда РКЦ действовала первым номером и больше атаковала. Директора играли от обороны, сделав ставку на молниеносные контратаки». Судьбу встречи решил один единственный гол, забитый Сатуром Сарксяном за пять минут до окончания основного времени. Да, мы чуть посильнее, как бы у нас игроки по но все равно достойно команда сыграл против нас. Ну, победил сильнейший. На церемонии награждения директор спортклуба «Планет» Александр Череза вручил команде дирекции диплом за второе место команде от за первое место на традиционном турнире. Судя по эмоциям, довольны итоговым результатом остались все и победители, и серебряные призеры. Будет мотивация в следующем турнире занимать первое место. Команда у нас, в принципе, недавно только собралась в таком составе, поэтому хочется в будущем турнире показать более высокий результат, стать первыми. Партакиада Тверского гоностроительного завода продолжается. В дальнейшей программе розыгрыш еще 13 комплектов наград в 9 видах спорта.